О -о -о -о! Так у меня уже талисман. Я взяла у Габриэля Агресса. Он взял у какой-то. Он взял у как у Бражника, наверное. Она и бражник является, наверное. Да, габриэль Так, все, я вернула свой талисман. Теперь как-то. Мне надо трансформироваться. Нет, туда не полезем. Там все закрыли. А мы тут прям трансформируемся. Никто не палит. Привет, Дусу. Дусу, расправь перья. тут тур тур тур Ой. Так, вот так, вот так. Мой маленький амок и вселись в это создание. Ладно. Сейчас мы сразимся. Эй, герои, ну-ка вы хотите сражаться. А, а, а, Иди сюда? А, а, а. а, кто там побежал наверх? Сейчас мы нададим ему попопи, мопе топе. Привет! А а а. А, а, а, а, а, Христос воскрес, балбесы. неверующие. Христос воскрешу, а глохли? Нет, не оглохли. Ну, извините, раз вы глухие. Эм... Ты тупой дракон, я тебе Ты сейчас последний. Такая? <с Chip> я. А... я... Жируй я. Шучу. Я. Синий павлин, вс. Го... Темный и синий павлин, вс. И ч? И ничего. Да, я супер злодей, я злая. Мы тебя съедим. Мы тебя съедим сейчас. Да, я тебя сейчас съем. О, привет. татар татар та Ну это не был Ага, там никак не пороломить. Ну ладно. Рататушки, рататашки. Ну-ка, выпустили меня. Быстро. Быстро, я Нет. тебе приказываю. И тебе приказываю, и вам всем а прик... Я твой босс, а? начальник. Ага. А ты неудачница. Слышь, ага. О, тихо, сейчас новости. Ага. Мешайте мне. Сейчас так надо ее это, это, это ее веер открыть там сейчас новости Виспер избивает мирдую жительницу ага. Стёмный павлин ее избивают два супергероя на них уже объявлен розыск их разыскивает полиция местная полиция juga, советую яですか, им дай, скрыться дай, потому что, что она бесполезная видели считаю, все она в ва... заявление подала все быстро свалили отсюда или на вас он сейчас а приедет ну и я и, и что я не выйду и вы не выйдете да да да убирай убирай щит, давай убирай убирай убирай давай давай давай вот и все до свидания Что дракон сам умный, что ли? Без такой, без Вы чё, в... окна ломать, герои? Вообще бис, герои. Кому хранитель доверяет? каким то идиотам, который ломать стекла? А -а -а. Давайте вылезти, вылезти. Оп оп, оп, оп, оп, оп, давай, давай, о, все. Привет. Мы с тобой вдвоем теперь эти убью. Так, все, надо бежать, надо бежать, надо бежать. А я вот сюда бегу, а теперь я вон туда бегу, а я туда бегу, а я бегу, а я бегу, а теперь туда бегу. А теперь, а, теперь а теперь туда бегу. А теперь туда бегу. А теперь туда бегу. Да, да, да, да, новости, появилась <свист> А я вон туда побежал. Она деньги, и так, помочим их. Я Я да, Налям, ляулюм, буль, куль-куль-куль, туль, туль, туль, туль, шпуль, туль, туль. Штулька, да. шпулька, туль, такая. Ты что сам умный дракон? Балбес. Я невидим, а как ты заметил? Вид... Как-то прыгнуть-то сложно. Сегодня в Настя Лайла Ройси забеременела и родила три модных дизайнера Габриэля Гресса. Как же она их назовёт? Какая враньё, а? У меня шуши болят такого вранья. Лайла Ройси призналась, что отец всех её детей Габриэля Гресса. Неужели это правда? Конечно. Я тогда удребужаю, мама. Ага, -а, дракон а -а -а. Тупой. Он тупой. О, спасибо, что закрыл. Все, давай, пока неудачник. Серьезно. <связь> <связь> пока. Пока. Всё. Всё, так, все, теперь надо вылазить. Ой, нету, нету, нет, Ха-ха-ха. Нет, Эльна. <социт> <социт> что за люди, Эльна. молодежь что закрыл воду Ха -ха -ха. А -а. ловушка Блин, там туннели он черный а ну пока а -а, ловушкам был сам ты сейчас в ловушку попадешь я а ей -а -а -а. быстрей, быстрей, как не вылезти Даже нет никакого камушка заделать эти трещины айди а все ты теперь в ловушке понимаешь ты в ловушке теперь все ты в ловушке они тебе не помогут ты теперь в ловушке А, а, а, а, а, умирай! Не вижу из-за воды, кто там? Кто там за за личность? Не вижу из-под воды. Ладно, не вижу дракона. Повезло. <посречес> О, привет. М -м -м. Ой, нет. Надо бежать срочно. Давай-давай, откашливайся, неудачник. О, привет, вес О, привет, теперь А ч здесь делаем? Мы отдыхаем. А дай ты смотришь, ванна, надо мистер Багу это дать. Бена. Я, я е обездвижу. И что ты это даст? Да, с... вс. Сделано. Что ты, да? А, я пере. <смех> ага. -а. Дайте мне, <смех> удачницы. <смех> это не ваша война. Зовись, ее тебе уйти. Мне это уйти вот как раз. -то. Вы не можете находиться долго без под водой, а я могу. Я паралимп, <смех> понимаете? Надо какую трансформацию. Мне как ты сваю трансформацию. Может, ты мерит эту самую Вас уже один задыхается. Надо снять с него талисман. Ну, привет. Твоя вена бесполезная. Это сложно. Надо талисман. Как тебе это? убегать. Давайте. Что вы мне сделаете? Ты Я могу здесь находиться люди. хоть сколько. А вот вы нет. Аку трансформацию. Давай, замой. Мистер Баку потом сеть аку трансформацию. Да, да, да, давайте. Очень сложно вводи драться. Я знаю, Юди, идите все, и люди, идите всем на поверхность. Они задумаются. Одной тысячи тысячу я закрирую. Дай, я дракон. Иди сюда, я закрирую тысячу. А вот здесь кому-то... Mm -hmm. Сюда идите. Давай сюда. А драконы Все я забываю. не выпущу. Дракона станет-то. возьму с собой. Там да, промазывай. Дракон останется со мной. Да какой пойдет со мной? Ну и пусть идет. А я по, а я поплыла. Сюда иди, дракон. Закрим эту проход. Не У меня Не сиди. Все, идем по два. Я сейчас не смогу, как я перезаряжусь. Так, эти балбесы не знают, где я. Ну и хорошо. Мне обязательно знать. Ищи меня по всему городу. Мы должны забрать ее Свою на, удачу. Нам на, на, на Привет. О, ну, вижу, Ловите ее. Ой, здравствуйте. Я тоже с вами Вы не против? Нет, я против. А это вам бессмысленно, вы сюда не залезете. Не, ё, я сюда ну и, и что, выйти. вы задохнете скоро. Будете задыхаться. Дракон нет, да но вот... Не, в общем, потому, что не староба, так, он, он задрал меня. Я я уже. Знаете, что я пойду за мистером Багом. Хотя где да, его вот, я... вот интересно, где я его найду. то... Эй, минуточку, кто заделал проход? А, -а, -а, -а. М -м -м. Теперь вы здесь вместе со мной. Я знаю одну фишечку, как отсюда выйти. <говорит> У меня ну, здесь... У меня есть... Моё удачное время А где я могу её питать? Пита... Пита... Пила... Пила... Я наружу! Сенти-монстр. Не мешай мне разговаривать, дракон. Я, я... передать Он в Куш. Я... Где, а этот а -а а -а -а где этот мистер Бак? А-а-а! Где этот мистер Бак? Минус. 수도etts... А. Звони ему. Он тебе не поможет. Так, так-так, герой. Я вижу, вы уже встретили с собакой, и он вам дал. Да, вс дал. дал. Ну, Веспери особенно он даёт. Минуточку. А, ви... а пчелы же не могут бегать под воду. А, ещё раз попадёшь меня в свой... Давайте мы поймаем щит. Боже, тут обычный житель какой-то. Молодец! Идеально поймал щит. Пойду перезаряжусь. Синтимонстр. Да, дайте мне поговорить, или его заспамню сюда Синте водного. Ну-ка, отошли, либо я водного синтимонстра сейчас в да, да, да, Ну, хорошо, ты сама напросилась тупиться. Муста. А, хорошо, я, тогда... я, я не сдохну, безумный. талисман починен. Давайте! Ты чё обнаглел, тварь? Чё, сам а, трансформация! Надо, надо, мистер, Разберемся сначала, мы должны разобраться сначала с этими штуками. С никакого аккума. Сначала аккуму как бы избежать чего-нибудь. Она в нас не может вселиться случай. Нет, поменяй елай, она не подаёт. Куча аккума не может вселиться Нет, не а не Минус минус это несколько. Это что да, ещё за чего? Почему она мне кого-то напоминает характером? давайте Нет, мы ее не прикончим, пока нам мешают эти сенсо-монстры. У меня вопрос. А через какое вылетел? Давайте, моя мы мои сентябры. она напоминает чем-то характером? Ничего характером тебе не напоминает, Балбесина. Давайте, пока вам. Живите тут с рыбами. Я займу, перенесите меня. Неважно, куда переместилась Майюра. Нет, потом мистер-бак Давайте не будем обращать внимания на сенсу монстров, а пойдем искать Майюру, она же где-то в городе. Она да, обманулась, сначала надо да, э, да, такому, потому что она может в кого селиться, думаете. Кого? Ну она в нас же не вселилась. Потому что у, у вас нет негативных а селиться, эмоций. А, она не может... она на Эйфелевой башне? Вижу, <плодисмент> не хочешь отдавать свой талисман? Тётя вам не даст. О, тётя тётя привет. Не вот, вот ты где, вот ты где ведьма. Вы опять в люке? Алё, алё, я, я нашёл её. А, Ой, Соня. Не дайте не ей свежать опять. Мы идем за ней. Юра, сдавайся. Нет, сперва Магах, разберусь а со, с рыбами. Да, а да, а no? Тетские рыбы! Свалили отсюда герои! Я сейчас исчезну yes. снова. You're Я вам верну, когда поиграю с вами. Дракон! Себильный герой, кого? дайте мне, Какой пожалуйста. Драком невида мной. Аква. А, да а, Повес перемен уже. Эм, ну? Синтемонстр, перенеси ну, меня. Она где-то должна здесь быть. Мне пока пиво прощаться. Где-то на улице она. Мы должны ее найти, она где-то по, по городу. Где Я первую на 5 минут. 3. У меня 4. Зас, мы должны в любом поймать мою... Mm -hmm. Давай. Так, ага, Вы должны поймать, но не знаю где. О, здравствуйте. Надо да, подумать. Здрасте, здрасте. А вот эм, эм, вы что здесь делаете? Да не знаю. Упала. Куда? Я, да. я тоже тут упала. Потиралась. Я полно. Я, я из своих злодей по имени Майора Новая. М -м -м, нет, мы не видели ее. Долго, да, быстрее не да. видел? А, а можете... зовут скамел... а Ла а Ла Ладно, я вам открою. За сками Камили, сначала на допрос. Что вы делаете в канализации? Упало кто-то, герой какие-то балбесы не закрывают канализации и люди а падают. А вы случайно не, майора, чуть а раз случайно не, не карапас? Конечно, Тропас. А вы случайно не... Мистер Котик. Эм, да. Миссия Мурмур. -мур, но очень похоже. Вика. Значит, рот закрыл и все, мне Вика. пора до свидания. Вика. Кто такая Вика? Вика моя, май друг. Открой. Все, пока неудачники. А ну стоять в допрос. Какой допрос? Мне Ты мне никто, чтобы мне допрос да. делать. Я... Пока. Ну что а за герой? это Эмили, сам ты Амили Амили Стик, том, супергерой гонится за. Надя, Надя, сообщи, избивают! Надя, сообщи. избивают. Ты, что? Ты меня чуть не скинула, видите? Видите? Что а? делают герои? Я сообщу это мистеру Бабу. Я Эмили, сами вы Эмили. Мы тебя вызвали всего лишь на маленький допрос. Что вот. ты сделала? Отстаньте Отстань меня. от меня. не Недоумки геройские. Эмили. Там ты, Эмили. Вы просто недавно сдохли, все о вас забыли. Ну-ка, вот, тут закрыли, неужели? Да <связать> у отвалите от бедных а людей. Нет, нет так, не будете я Теперь место говорить новости <связать> Лайла так все, надо сматываться, идиоты какие-то не герои. Он Он мне дал даже камень чудес Почему? Мне хочется сейчас сломать все динамики, которые здесь есть. А вот это уже точно. Я знаю, кто Майюра, точнее догадываюсь. А я знаю, кто да? ты, точнее догадываюсь. За школой трансформируется кто? А, Только ты, один а человек. Кто? Да? Супер, и, раскрыта личность Карапаза, уже залез... э, закинута в города. Его интересно, кто же это? Школы. Школы. Стоять! А да Записываем человек. человека, который является Карапатом. Карапат является, является человеком, похожим на кота. Родственник мистера Бобика. А ну он что... является... Даже если я человек, работает, то, он он говорит, тот, он... то я кот. Да ты же самая Ладя. на этом Лайла с с вами прощаться, но не переживайте в следующий раз. патруль города. кто такой мистер. Эй, что ты меня бьешь? Подумать, же, -то надо. Нужно ее искать быстро. Если вы здесь увидите майору, значит это точно она. У тебя нет никаких пруфов. Существа нет. Богу, что ты нашел? Вот а вот это уже очень странно. Что странного, то что вы лазите все мои тайники. Ходите в моем доме. Я сейчас вызову мистера Бага, это и это вам будет полный капец. Вышли с моего дома. С моего дома бегом. Вы зашли это в дом. Мой щит. И что? А это... А это мой дом. И... Поэтому пока вы метайтесь моего Пока ты находишься в моем доме, мы... я мы на тебя в суд, суд подам. В суд, в суд, в суд. суд. Э, я подам суд. И что? Ты... Ну-ка, верну картину семейную. Бегом. Так больше не будет разговаривать. Можем, мы этому я сообщу да мистеру Багу, да-да-да, я Мистер сообщу. Мистер Сегодня ты потеряешь слайд. свой талисман. Супер -кос, э, э, талисман. И дракон Багу тоже. И... И... Ладно, Сука. просто посижу. Да, вот. Если вы не хотите, я лягу, буду умирать. Я отпущу вас только когда скажете правду. Я ей говорю правду. Эй, давайте я тебе пищу ее. Пойдемте перезарядим талисмана. Она, она не могла. эта, эта злодей не могла далеко уйти. Соболезно. Отстаньте от меня все. Ну, все хватит! Да, все, все, все. Герои, дорогие герои, это уже правда, это уже перебор. Давайте передадим талисманы и начнем... начнем обыскивать город. Здравствуйте. Так, отстаньте, я пришла, в... отстань от меня, я пошла в полицию так все напишу заявление на дракона и на карапас все заявление я написала все все написала заявление. проникновение в мой дом находились в моем доме еще посадили меня в моем доме избивайте избивайте меня почему именно на, на меня и на дракона? Почему не на других? Они тоже были дома. Это несправедливость ужас. Все, вы меня поймали. Вы меня бьете каждый раз. Все, я на вас подал заявление. Все. Все. Ждите. Вас будете в тюрьме сидеть скоро. Я полностью согласен с Эмени. Вообще, он, Что, как За домом, да, хотел детрансформироваться. Избивение все, я сейчас в полицию снова подам. Я все-таки обыщу этот дом. Можете подавать. У меня там как раз друг живет. Работает. Что, Что она там скрывала? О, здравствуй. Надо дождаться мне Адриана, ему передать кое-что. Все-таки мой племянник. Ой. Да, у его дома, наверное, нет, он уехал. Да, я не знаю.